таки вопрос на который не было ответ получен а чего с этим молодым человеком которого мы разбирались его личной жизнью вот той самой я или вы ответили сергей я не помню я не ответил но я посмотрел а посмотрели я тоже посмотрел и сергей отвечаете вы сначала потом я Хорошо. Он хочет семью, он хочет детей, и он не хочет жены, ему плевать как бы. А, то есть хочет детей, хочет семью, но ему все равно какая жена. Ну, дети от святы, Святого Духа как бы еще не берутся в общем-то. жены не принципиально. Понятно. Да, ну, девушка, девушка. Ну, допустим.. Допустим, это, ну, можно с этим согласиться, но э, все в порядке в данном случае? Плохое ничего нет. Угу. То есть все будет нормально? Все может быть. Все может быть. Логично. Эльза, а что вы скажете? Здесь я, может быть, чуть-чуть не соглашусь с Сергеем, но вообще, наверное, не особо возражусь. Потому что у меня на его отношение к девушке выпала карта Луны, а на отношение девушки к нему карта Солнца. То есть он для нее настоящий мужчина, а она для него человек, который светит отраженным цветом, во-первых, во-вторых, женщина, конечно, потому что Луна. нам. И э, скажем так, его устраивает ее отношение к тебе, а она к нему очень привязана, ну, не то чтобы привязана были такие карты, как якорь, лилии, то есть для девушки семья является чем-то весьма важным, и она привязчива и стабильна, а поскольку она видит в нем солнце, яркого человека и большой потенциал, то она будет очень следовать его каким-то настроениям, да, директивам. То есть она будет достаточно послушной и преданной женой. Хотя, конечно, не исключены какие-то колебания, потому что раз она, значит, есть и капризы определенные, и переменчивость настроений, и эмоциональность, возможно, легкая ревнивость. Но это уже какие-то тонкости глубины, которые, наверное, надо рассматривать непосредственно беседуя с мамой. Но в целом все хорошо, да, я с собой. Замечательно. Возвращаясь к Таро И возвращаясь к Оракулам Есть ли смысл работать С Оракулами Которым много лет а Даже сотен лет Я считаю, что да Какой еще большой Проверено есть? временем, да? Имеется в виду? Что? Проверено временем э, Сергей, что даже, вы скажете? Даже не, не то, что проверено временем Это расширение это э, новая техника, это новые нюансы, новые тонкости. Это вот как ты изучаешь язык, да, и ты э, изучаешь там все истории, да, и расширяешь свой, свой словарный запас, и э, какую-то специальную электрику изучаешь. Твой речь делается богаче, твой разум делается богаче, твои цитативные связи, которые ты можешь выяснить, делаются богаче. Каждый таро, это, конечно, очень круто, но да? всего 78. Приквестевом своем желании они не могут описать весь мир. Просто не могут. Это мы сколько всего должны как-то карту запихать, чтобы весь вот этот богатейший мир, миллионы понятий, чтобы туда всунуть, как оно было. Поэтому каждый новый оракул, он обогащает. Ты получаешь какие-то нюансы, какие-то оттенки. Как говорили про карту «Звезда». В каждом из этих оракул она имеет свой оттенок, какие-то Но, в принципе, мы говорим об одном том, о том Есть такое понятие «гора», да? У нас есть «гора в Ленорман», у нас есть а у нас нет карты горы ой, но элемент горы присутствует на новых картах горы, И он дает дополнительный оттенок. И оно пересекается с понятием горы в той же нормально. И ты узнал эту карту, изучил эту карту, ты видишь эту гору на карте второй, и понимаешь, что вот какой-то дополнительный новый смысл. А вот проблема с новыми оракулами, которые был придуман вчера или позавчера, вот насколько он хорош, это вопрос. А те, которые уже работают, они не работали э, вот, на отказ, были проверены, да? У них значения лишние, наносные, а что лучше, их исчезли, их уже нету, да? Ты можешь им пользоваться. Ну, то есть я считаю, можно не учить, конечно, можно не учить. Можно но вот один рецепт выучил с супа, и служить этот один парень. И вопрос, если тебе это устраивает, то попробовать улыб, если попробовать урок там, и еще так, ну тогда ты должен учить Понятно, но э, вы знаете, существует мнение людей, разных людей о том, что ну мир меняется, мы не стоим на месте, идет развитие какое-то, э, цикл заканчивается, цикл начинается. Э, вот, к примеру, у меня в воскресенье будет передача тоже с одной женщиной, очень известной женщиной, она занимается, ну, примерно, может быть, не Таро, она говорит уже, она уже как бы, она убрала э, от, у себя, скажем, Таро, как инструмент э, каких-то предсказаний. Она говорит, ну, сейчас все, все изменилось, и ДНК даже меняется. Вот мы находимся, да. я понимаю, но вот но мы находимся, допустим, да, мы находимся, допустим, э, кто-то говорит уже в квантовом переходе. То есть он уже произошел. Вот у меня к вам вопрос. Он произошел или мы еще вот там в прошлом? Он вот двигается старое, а вот начало двигаться новое. И мы сейчас находимся в этой ситуации, когда это старое и новое работает. И э, второе, на мой взгляд, его никто не отнял. Он не исчез. Оно развивается. Развивается бурно. Сказать, что оно уже там отжировало свое, что его надо выкинуть по маку, как перенапись там или еще что-то, я не могу так сказать. Я вижу, как Таро сейчас трансформирует, как приобретает новое СНС, новая игра, стремясь вот заотвергивать новое время. Да, вот это то, что оно отживало, я довольно вижу. Uh -huh. то есть, И э... когда я историю, как оно меняется, ты видишь, можно продолжить. Положить куда будет происходить, развитие. То есть получается, если сейчас появится, ну, кто-то, оракул, появится новые какие-то, вот вы говорите, о том, что уже появляются, они действительно появляются, и разного вида, и ангельские там. Кстати, наверное, Кельзи все-таки хотел спросить: Дарин есть такая Дарин велче yes. да, известная дама у нас американка, да. она э, работает сам с Ким Таро. Вот э, что это за Таро такое и э, в чем разница между обычным, вот, то, что мы сегодня освещаем? А, ну, и, если можно, я скажу пару слов еще о старых характер, зачем это стоит вам И заодно, кмеду, к Дело в том, что мы же всегда изучаем, ну, Люди изучают действительно языки, например, мифологию греческую. И вот второе, по сути, на сегодня. да. А вот, например, большой Ленорман ее очень много. И можно не просто рассказать о том, что человек сейчас приходит, а можно примерно предположить по развороту мифов, по мифологии, что может происходить в дальнейшем. Потому что миф ⁇ это и есть архетип, да? который мы потребляем, как юнгианский термин. Но, собственно, я хотела сказать про ангельское таро. Оно тоже, в общем-то, берет свое, свои корни, неправильно выражаюсь, извините, но вы поняли, да, что я хотела сказать. Да. Корни его растут из, на самом деле, того 19 века Макгрегора -Мазерса, Мазерса или даже еще из более ранних вариантов. Джона Ди, 17 век, и Эдварда Келли, которые номинитировали русский алфавит, алфавит «Анахиат», который лег в основу колоды, которую сделала Золотая Заря в XIX веке, орден Золотой заряд. и, собственно, Макбей Гармазовский, который стоял во главе этого ордена. И э, колода, которая принадлежала Золотой Заре, состояла из карт, на каждой из которых был нарисован гений или э, ангел или архангел mm -hmm. из э, сефератической системы и не только сеферотический. И карты даже сохранили по сей день, часто их называют повелитель, скажем там, десятка, повелитель, радость и так далее и тому подобное, потому что к и ангелам надо было обращаться очень важити. Собственно, карты, Вейта, не Вейта, простите, а Мазарта использовались для, для того, чтобы им делали талисманы с вызываниями определенными. Поэтому то, что сейчас называет готово ангела, имеет очень прочную обмолву 19 века. И даже